Привет! По всему миру э, вот, идет засуха, и люди не понимают, почему же у них растения не растут, умирают. На самом деле они думают, что знают, э, как работает растение. На самом деле растение это намного... Э, намного совершенные, чем на первый взгляд кажется. Ну, полил воды, там солнце смотрит, на самом деле совсем не так. Нужна еще для растений статическая энергия, которая вылетает от них. Вот Энергия статическая вылетает отсюда, плюсовая энергия вылетает, но если минусовая энергия, то она не будет вылетать, а если плюсовая, то отсюда энергия будет вылетать выше, вот. А если отсюда вылетает э, минусовая энергия, отсюда плюсовая входит, э, то она не, не может э, сохранить водорода. Поэтому э, логически, э, если подумать, то отсюда э, должен вылетать только плюсовая энергия. Это проверено с помощью статической энергии, и точно так все и есть, то есть отсюда вылетает плюсовая статическая энергия, то есть позитрона, да, вот. Вот например от зерна, вот зерна, да, зерна обычной муки, вот, что делает энергия? Энергия, которая вылетает отсюда, плюсовая энергия выходит, минусовая входит. И эта минусовая энергия идет к земле, от земли тянет плюсовые катионы водорода. Вот, катионы водорода попадает в зерно. Так как идет дождь и холодно, да? Холодно. А водород сохраняется в зерне, потому что Зерно это гидриды, да? Дубой гидрид это молекула, которая сохраняет водород. Вот допустим, если вы хотите сделать себе вкусную кашу, то вы можете добавить растительное масло, нагреть ее, потом понемногу бросать туда обычной муки, обычной белой муки и начнется э, кипение, щипение вот пузырьки будут выходить и вы добавляете туда му муку бросаете и таким образом э, вы добавляете э, водород муки к э, растительному маслу таким образом создаете э гидрированное масло Вот. после того как э, вы добавили много, много муки и она перестает кип кипеть и вся она липнет, сразу добавляете воду и перемешиваете и перемешиваете пока она станет как этот как жидкая сметана и таким образом вы получаете очень вкусную кашу и обратите тогда внимание что э, в этой каше не будет ни, ни одного растительного масла, потому что э, вся растительное масло э, будет гидрированным. То есть вы получи, получите совсем другой продукт. Ну, совсем другой продукт. Вот. То есть, э, если человечество будет использовать статическую энергию, вот для того, чтобы втягивать в зерна много водорода, то эти зерна, скорее всего, будут э, намного больше, намного питательнее и, скорее всего, будут созревать намного быстрее. Вот. То есть, энергия молнии, которая распространяется над каменным углем, замыкает э, э, с этим древесным углем, и водой замыкает и создает этот водород катион водорода и анион гидрокарбоната вот они и будут поступать вот к этим растениям вот и тогда э, по всему миру вы будете э, уже выращивать э, свой хлеб э, например э, используя все эти технологии, да, не боясь этого. Ну, не боясь, например, э, э, природных катаклизмов, например, используя эти технологии в каких-то э, ос особых, приспособленных для этого мест, например, теплицах. Спасибо за внимание и приятного аппетита